Собственно, ручно хочу записаться в Лигу. Пожалуйста. И в вашу книгу, если позволите. Хорошо. Сударь, у вас превосходный почерк. Я тоже так думаю а третий к ней у вас нет? Третий? Третий нет.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 Пробейте, господин граф. Его высочество — герцог Аншуйский. Пусть пойдет Но почему мне никто до сих пор не сказал, что Бюсси болен? Господа, подождите меня здесь. беси Бюсси, что с тобой? Ты так тяжело болен, что не можешь мне ответить? Я действительно очень болен, Монсеньор. Здесь слишком темно. Это должно наводить на тебя тоску. Кстати, а почему к тебе не позвали Мирона? А -а -а. Лекарь короля? А? Не слишком хорош? Фу, для Бюси. Да поговори же ты со мной, а? О чем? У тебя какое-нибудь горе? Ты сердишься на меня? Сержусь. За да что? К тому же, на принцев не сердится, мансеньор. Какой в этом прок? Однако, мы даром теряем время. Я вам нужен, не так ли? Конечно, я вам нужен. Вы что ж, думаете, я поверю, будто вы пришли навестить меня из дружбы? Что ты себе позволяешь, Буси? Что вам нужно, мансеньер? ближе к делу мне от тебя ничего не нужно да да напрасно напрасно ты думаешь что я пришел с каким-то расчетом я просто хотел предложить тебе прогуляться по городу ведь погода такая чудесная и весь париж взволнован тем что идет запись в члены лиги в городе опасно, и вам нужна моя шпага, монценер. Но с вами еще Дюжина Дворен. А разве у вас нет Арелии? Ах да, он вас выполняет несколько иные обязанности. Постойте, туда нельзя. Мне можно. Кто там? Кто смеет без предупреждения входить в комнату, где нахожусь я? Да. Это я, Реми. Я лекарь господина графа. Рами больше, чем мой лекарь. Манценер, ты слышал желание Его Высочества? Да, но… Что «но»? Но вы, господин граф, не будете сопровождать Его высочеством. Это еще почему? Потому что на улице слишком холодно, и я запретил господину графу выходить. Слишком холодно? Да, слишком. Бесить тебе следовало позвать Мирона, он настоящий врач. А я предпочитаю врача-друга, врача, врача ученым Ну что ж, раз прогулка так опасна для вашего здоровья, оставайтесь. Так, значит, решено, ты не хочешь рисковать. Мой лекарь запрещает мне рисковать. В таком случае прощай. Прощайте, мадам. А теперь вставайте и как можно скорее. Арвиль, одеваться. Зачем? Чтобы отправиться на прогул. В комнате слишком жарко. Я убежден, что свежий воздух пойдет вам на пользу. Подожди, подожди, Рим, я ничего не понимаю. Прогулка с герцогом Анжуйским была бы для вас опасна. А с вашим лекарем она будет просто целительной. Ты так думаешь? Что... Ну, куда же мы пойдем, господин, больше, чем лекарь? в один квартал, где, как я выяснил, воздух... Настоящий бальзам для вашей болезни. Потому, что человеком а и а океаном, большую часть жизни нечем долить. <связываю> а, зачем я пришел сюда? Я пришел посмотреть, что это и нечего А что здесь нечего твориться, Может быть, не заргает и не рыдя. Я покажу его повесить. Невозможно. Учился, у него нет шеи. Поднялся. Сегодня весь наш народ поднялся, встал на дочит... один <плоднадцатый> <плоднадцатый> <плоднадцатый> Кухенонский, вырода, не будут католики знать ни минуты покоя. Коруль... и начал устроить нам вторую верх ночь. Ну что ж, я возвращаюсь. Пора, что Я не мог больше слышать, как это влияет на меня ты поступил, а про Нас могли узнать. И вообще, как улыб а с приехали он. в Париж. Заниматься любовью, Что? мой милый юбочник. Сегодня по вашей вине мы раз двадцать чуть не попали в беду. Клянусь в честь, дорогой Грипп, а на этот раз никаких интриг, кроме политических. Ну? Сумма, можно сойти. Вечно к вашему конзолу какая-нибудь юбка пристёгла. Да не ворчи, ты сегодня прекрасный день. Одни парижане ненавидят меня всей душой и убили бы без всякой жалости, а другие помогают мне расчистить дорогу к трону. А... Где вы находите? Это улица Рига государь. И здесь пахнет гнилыми овощами. Когда я стану королем, я прикажу вас двигать на этом месте памяти. Это прекрасная улица. Именно здесь я почувствую, что на цель близко. Я теперь просыпаюсь. просыпайся. Да, Наконец-то я так волновалась. Скорее садитесь в карету, здесь безопаснее, и на улице вас могут узнать. Давай, давай. Тогда дайте мне местечко, Сейчас приедем. Едем. Вы не против, если я сяду рядом? Я жажду этого вас и Как я скучала. О, Анри, Париж без вас невыносим, я умираю от тоски. Габриэль. Неужели вы скучаете здесь, при дворе, где столько красивых, могущественных мужчин? Вы скучаете по мне в объятии герцога Анжуйского? Вы же знаете, что все они одинаково и безразличны мне. Вы же знаете, как я люблю вас, как я верна вам сердце. Да, я знаю это, Габриэль. Вы настоящий друг. А я ценю это больше, больше, чем самую пылкую любовь. Государь, одноволе желает моя душа увидеть в славе и величии человека, которого я люблю всем сердцем. И ради того, чтобы приблизить этот час, я буду служить герцогу Анжуйскому, как вы того желаете. Милая Габриэль, когда осуществятся все мои замыслы, я награжу тебя. Я награжу тебя так, как ты этого заслуживаешь. Акрипа, садись. Садись, поехали. Ну уж нет, вы будете стеснять меня. Тогда закрой дверь, Биарнский медведь, и поступай, как знаешь. Давай, трогай. Разойдись, в сторону! Сегодня я уже встретила герцога Дегиза, герцога Маенского, гены Валуа и, наконец-то, Генриха Наварского. Генриха Наварский в Париже. Но стоит ли знать об этом моему королю? Вот в чем вопрос. А зачем ему знать? Он как раз по душе мне, этот пиарнец. Вот настоящий претендент на престол. Правда, его заносчивости не хватает только власти, чтобы стать величием. Нет, пожалуй, ничего не скажу. Да и тем более это уже не так важно. В конце концов в этом королевстве правлю я. Нет, не дает мне покоя этот Дегис. Вернусь к ярку Чего там Куда ты меня ведешь, Риминь? Чуточку терпеливые, судя. Мы уже почти пришли. Посмотрите, какая прекрасная улица. Что ты меня дурачишь, Эмиль? Ты вытащил меня из дома, подышать свежим воздухом, а притащил на какую-то окраину. Вы посмотрите, какая церковь, Судри, какова, как обычно расположена: посадка выходит на улицу, а за ней сальсы Пойдите. Вас ждут в церковном садике. Господин граф, сядьте. Я прошу вас, сядьте. Наша встреча не случайность. Это я попросила господина Реми помочь мне увидеться с вами. Я хотела доказать вам, что не отношусь к женщинам забывчивым сердцем. Я знаю, что вы болели, но я страдала не меньше вашего, потому что господин Реми уверил меня... Что причина моих страданий ваша забывчивость. Это правда. Вы меня простите, сударня, но вы так не похожи на всех остальных женщин. И тем не менее поступаете, как самые обычные из них. Это ваше замужество, сударыня. Этот брак. Но вы же знаете, как меня к нему принудили. Знаю. Но вы легко могли его разорвать. Неужели вы не чувствовали, что рядом с вами находится человек, который. который так придумал. Но, сударь, женщина не может, не запятнав пред на свою честь, изменить фамилию, которую она приняла перед Богом. О, я понимаю. Но я знаю одно. Вы предпочли Монсарос, стали его женой и носите его фамилию. Вот как вы думаете. Ну что ж, тем лучше. Значит, это судьба. Судьба. Вот я и стал тем, кем был. Чужим для вас человеком. Впрочем, я не мог рассчитывать ни на что другое после того приема, который вы мне оказали в Лувре, суда. Вы меня даже не замечали. Вы не удостоили меня даже взглядом. Но я ничего не могла поделать. Рядом со мной был господин де Монсоро. Он очень ревнует. Да если вы знали, во что превратилась моя жизнь после того, как ваш брак признан при дворе. Я знаю. И я страдала не меньше, чем вы. Я боялась, что ваша болезнь помешает нам увидеться. Дело в том, что мой муж, ревнуя к человеку, которого мы знаем, требует, чтобы я покинула Париж. И сегодня наша встреча последняя. Завтра я уезжаю в Меридор. Уезжаете? У меня нет другого выхода. Отец едет со мной. Прощайте, господин Дебюси. Значит, для меня все кончено. Зачем вы так... Зачем я так говорю? Я так говорю, сударыня, потому что... Потому что человеку, который отправляет вас в изгнание, человеку, который лишает меня возможности последней надежды дышать с вами одним воздухом, видеть вашу тень за занавеской, касаться мимоходом вашего платья и, наконец, боготворить живое существо. Понимаете? Живое, а не тень. Этому человеку, оказывается... Недостаточно того, что вы его жена. Вы, самый целомудренный из всех божьих творений, живущих на земле, он еще ревнует. Он же вас еще ревнует. Успокойтесь, успокойтесь, господин Дебюси. Быть может, он не так уж виноват. Если б вы знали… Если бы я знал, сударыня, я знаю одно, что мужу, у которого такая жена, не должно быть дела ни до чего на свете. Вот как. Ну что, если вы ошибаетесь? Пакостнейший приспешник, ересик. Я говорю, дай мне эти, я говорю, дай мне, змеи, эти кукинотские гранаты, что лежат на тебя под матрацем. Он тебя есть, Тогда или нет? Он отдал, отдал, но не мне. Потому он отдал их моему другу. Правда, перед этим, моему другу. Пришлось воткнуть голодку этому еноту, шпагу. Как зовут твоего друга? Простите, вы кого имеете в виду? Как его зовут? Как? как зовут твоего друга? А, ну, нальёшь, скажу. Ну, подавись, скотина. Больше, так не скажу. Бездолгая Почему? Как, как зовут твоего друга? Говори, иначе я пропутаю жирное пусто. Дай, дай, дай. Имя! Имя! Имя! Люди, фажа! Спасибо! продать своего господина, продать своего друга. Жико, не больно. Больно, скотина, я набиваю твою брюка, твой кошелек, а ты передаешь своего господина. Жико, ты несправедлив ко мне. Я несправедлив? Шикот. Ты выпал ты в и говоришь, что я несправедлив к тебе. Вы пользуетесь тем, что я немножечко не трезвый. Что, скотина? А что, иначе ты бы отлупил меня? Своего друга? Ну, какой ты мне друг, когда ты меня всего избил? Какой ты мне друг? А что, прикажешь, целовать тебя? Уж лучше так. Сволочь. Поехали. Это, как я поеду, когда слёзы застилают тебя глаза? Чего? Я не вижу ничего. А то я вижу. А я не вижу, не слышу, слышу. – Что случилось с нашими… – Нашему другу Друга. пора отдохнуть. Ну, хожу, Иван. Идите, Случилась страшная беда. Наш друг посвоился с посланцем герцога Дегиза, и, кажется, его убил. Вот так вот. Боже мой, Боже мой. Герцог Дегиз поклялся, не будь он герцогом, если не колесует его саживо. Что же тебе делать? Во-первых, пусть проспится. Я хочу, чтобы он не знал, как мы оказались здесь. Пусть вообще думает, что он отсюда не выходил с той ночи, когда якобы произнес речь в аббатстве. Не волнуйтесь, господин Шипко. Он выйдет отсюда ровно через два дня. как всегда, правильно меня поняли. Скажи, Рами, а тебе не показался знакомым? Тот самый дворянин, которого окунули в чар с синей краской на улице, как и я. М -м. Нет, он уже был основательно синий. Ну, в любом случае, мне следовало бы ему помочь. Но я был занят своими мыслями. Вы знаете, мне показалось, что он как-то злобно настаращился и грозил кулаком. Ты в этом уверен? Нет, ну то, что таращил себе головой ручаюсь, а угрожал кулаком, не уверен. Все равно надо узнать, кто этот господин. Я не прощаю подобных оскорблений, господин лекарь. Боже, я знаю, кто это, я слышал, как он ругался. Черт возьми, ну каждый бы ругался в подобном положении. Да, но он ругался. По-немецки. Шамберг. Да, он самый. Ну Рами, готовь своей мать. Зачем? Да потому что в скором времени вам придется чтопать либо мою шкуру, либо его. Господин граф, вы не будете настолько безумны, чтобы позволить убить себя сейчас, когда вы, наконец, здоровы и счастливы. Ах, Рами, ты не представляешь, какое наслаждение рисковать жизнью, когда ты счастлив. Я вас понимаю, и тем не менее, вам придется отказаться от этого удовольствия, господин граф. Одна прекрасная дама поручила вас моим заботам и вынудила поклясться, что я сохраню живым и здоровым. Кстати, господин граф, счастье вам только померещилось, потому что ваше счастье уезжает в Анжу. Итак, господин граф, когда едем мы? Не так скоро, как не хотелось бы, мэтр Реми. Наш дорогой принц ввязался в такие дела, что, мне кажется, я ему очень скоро понадоблюсь. Я не разбираюсь в политике, господин граф. Но я знаю, что когда вы тряслись от э, лихорадки у себя в постели, он спокойно прогуливался под окнами вашей дамы, словно влюбленный испанец. И был опознан Мансаро, чему я очень рад. Почему? Потому что это отводит подозрения от вас. Мой любезный господин, я берусь штопать дыры от ударов шпагой, которые вы получили в поединках, но я отказываюсь иметь дело с кинжальными ранами, нанесенными из-за угла ревнивыми мужьями. Ведь в подобных случаях они ведут себя, как настоящие скоты. Нет, я знаю свой народ. Мои добрые парижане, задиры, насмешники. Но они не способны на кровопролитие. Конечно, если их не подтолкнет к этому какой-нибудь негодяй или враг. Умница. Ну что ты? А враги действуют. Заговор ширится. Государь, как же может быть государство без заговоров? Кровь Христова. Чем же будут заниматься братья короля, кузены короля? Если перестанут устраивать заговоры? Нет, Келюс. Когда я слушаю ваши рассуждения, вижу ваши надутые щеки, я начинаю понимать, что вы разбираетесь в политике чуть лучше ярмарочного комедианта. Не смешно, государь. Ну, скажи, мажерон, я прав или нет? Только не надо убаюкивать меня бессмысленными истинными. Будто я торговец шерстью, который боится потерять своего любимого кота. Ваше Величество. Вот перед вами Нарцисс. Хорошая собака. Но попробуйте дернуть его за уши, он зарычит. А наступите к ему на лапу, он укусит. Но-но, Нарцисс. Прекрасно. Этот сравнивает меня с собакой. Даже совсем наоборот, государь. Я ставлю Нарцисса выше вас, потому что пес умеет защитить себя, а вы, ваше величество, нет. Вот я и остался один. Оскорбляйте меня, унижайте меня, покидайте и убивайте меня. И это друзья, из-за которых меня упрекают, что я пускаю по ветру свое королевство. Шико, мой верный Шико, где ты? Ха -ха, прекрасно! Только этого нам не хватало. Вполне понятно. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Болтун. Господи Иисусе, что с тобой, государь, поглядите на меня. Вот, как обходятся с друзьями Вашего Величества. Кто с тобой так обошелся? Ваш народ, клянусь, смерти Христовой. Вернее, народ герцога Анжуйского. Этот народ кричал, да здравствует Лига, да здравствует Месса, да здравствует Дегис, да здравствует Франсуа, в общем, да здравствуют все, кроме короля. Что же ты сделал? Народу, что он с тобой так обошелся. Да ровным счетом ничего. Что может сделать народу один человек? Народ признал во мне друга, вашего величества, и этого было ему достаточно. А Шомберг? Что Шамберг? Он не пришел к тебе на помощь? Он не пришел тебя защитить? Клянусь у Шамберга, и без меня забот хватало. Он сорвал чепет жены красильщика и попался в руки ее мужа. И пятерых его подмастерь. Проклятье! Я сам приду к нему на помощь. Пускай друзья покидают меня. Но никто не упрекнет меня в том, что я покидаю своих друзей. Благодарю вас, государь. Не надо. Я справился с ними сам. Шамберг, что с тобой? Почему ты такого цвета? Они окунули меня в чан с Индиго. Как? Подумаешь, какое событие? Ущипнули его жену. Другой был бы счастлив. Нет. Все произошло в одну секунду. Я дрался, как лев. Но они меня схватили, подняли, окунули в чан и чуть не утопили. И сами себя наказали, потому что индиго нынче в цене, mm -hmm. а он фитал себя краски не менее чем на 20 и mm -hmm. mm -hmm. Смейся. Смейся, Килюс. Хотел бы я посмотреть на тебя на моем месте. Хорошо, как-то от них вырвался. У меня хватило смелости решиться на трусливый поступок, государь. Что же ты сделал? Я крикнул, да здравствует лига. И все? Нет, к этому они меня заставили добавить, да здравствует Герцо Канжуйский. Но и это еще не все, государь. В тот самый момент, когда я кричал, да здравствует герцоганжуйский, мимо прошел Бюси. Этот проклятый Бюсси. Он слышал и видел, как я славил его господина. Я думаю, что, скорее всего, он просто не понял, что происходит. Да, черт возьми, как трудно было понять, что происходит. И он не пришел к тебе на выручку. Однако это долг дворянина по отношению к другому дворянину. Ну, впрочем, он мог тебя не узнать, ведь ты уже был синий. Ну, синий. О, тогда его поведение простительно. По правде сказать, мой бедный Шамберг, я и сам тебя с трудом. – Узнаю. Ничего, – Ничего-ничего, мы с ним еще встретимся в другой день и в другой час, когда и не будут торчать в чане. Что касается меня, то я обижен не на слугу, а на хозяина. И хотел бы встретиться не с Бюсси, а с монсеньором герцогом Анжуйским. Да-да-да, государь, это герцогу Анжуйскому пели хвалы на улицах. И вы сами их слышали, государь? Да, по правде говоря, сегодня хозяин Парижа герцог Анжуйский, а не король. Вы попробуйте выйти из Лувра, государь, и увидите, отнесутся ли к вам с большим почтением, чем к нам. Почему вы не примете никаких мер против вашего брата? Я заявляю, что для меня совершенно ясно, ваш брат стоит во главе какого-то заговора. Государь, завтра в Лувр явится господин Дегис. Завтра он потребует, чтобы вы назначили главу Лиги. Завтра вы назовете имя герца Ганжуйского, как вы обещали это сделать. Лишь только герцог Ганжуйски окажется во главе Лиги, то есть во главе ста тысяч парижан, распаленных бесчинствами сегодняшнего вечера, вы полностью окажетесь в его руках, государь. Ну а если я приму решение? Вы согласны меня поддержать? Да, да государь. государь. Но сначала, государь, позвольте мне переодеться. А мне, государь, для начала позвольте помыться. Ступайте. Ваше mm. Величество, значит, мы можем надеяться, что это оскорбление не останется неотмщенным. Филюс, узнайте, вернулся ли в Лувр герцог Анжуйский, Значит, ваше величество решились? Скоро увидите. Дапернон, пойдите, смените ваше платье. Шумберг, смените ваш цвет. Мажерон. Да, сир. Прикажите запереть все ворота. Лора. Слушаюсь, государь. Ступайте. Да здравствует король! Да здравствует король! Государь, герцог в Лувре. Кто с ним? Господин де Монсоро. А господин де Бюсси? Господина де Бюсси с ним нет. Отлично. Шомберг и де Пернон уже привели себя в порядок? Да, государь. Скажите господину де Монсору, что я желаю с ним говорить. Господин Де Келюс уведомил меня, что вы призываете меня к себе, Ваше Величество. Да, сударь. Прогуливаясь сегодня вечером, я подумал, что завтра мы могли бы отменно поохотиться. Так что отправляйтесь тотчас в Винсен и прикажите выставить для меня Ланья. А завтра мы ее затравим. Я полагал, что завтра вы удостоите аудиенции монсеньора Анжуйского и герцога Дегиза для того, чтобы выбрать, вернее, назначить главу лиги. Ну и что из того, сударь? Вам может не достать времени. Тот, кто правильно употребляет время, никогда не ощущает в нем недостатка. Отправляйтесь немедленно. Сегодня ночью у вас будет время выставить лань, Шомберг, Келлюз. Прикажите от моего имени открыть ворота Лувра для господина главного Ловчего. И от имени короля запереть их, когда он уедет.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 Идет, узнает. И не звука. Что это значит? О, Побудьте с ним, доперно.